ленту и залили ее, сделали красиво. Дом начинает ходить, потому что его поднимает у нас, как правило, пучинистые грунты. И глина просто как домкрат замерзшая, поднимает дом. Отделяем здесь минимум 5 сантиметров. Эти 5 сантиметров по старым книжкам заполняются песком. Можно просто положить пенопласт. Если нету пенопласта, ну, как минимум, вот есть такая пенка, пенополиэтилен, она, во-первых, отсечку тепловую дает, а, во-вторых, ее потолще сделать, и она дает этот вот как раз демпфер. Если фундаменты на одной глубине, и если у вас, как правило, вот в плане, да, в плане комната, здесь комната, это стандартнейшая ситуация. Хочется и здесь тепло, и здесь. Вывод простой. Мы печку ставим вот так. Да? Вот здесь мы ее топим. Здесь мы, допустим, делаем лежак. Как перейти эту ленту фундамента? Ответ простой. Вот у нас, допустим, эта лента. Мы прорезали да, стену. Вот это лента. Лента заканчивается здесь. Мы просто вешаем плиту. Первый столб, второй столб. Столбы эти в плане выглядят вот так. Стулья их еще называют. Вот. И здесь льется плита. Плита льется по бетону, все, наверное, знают. Или нужно? Нужно. Плита льется так. Вот мы ее разрезали и смотрим срез. Арматура в двух плоскостях. ребята задавайте побольше вопросов чтобы человек просто с вами общался чтобы это разобрать как можно больше хорошо да. ну, с вами. Здравствуйте. Здравствуйте. миха миха немов да.